Приветствую вас, мои родные! С вами Елена Дегурова и вибрационный прогноз на эту неделю с 25 ноября по 1 декабря. Вы узнаете, какое влияние именно вибрационное мы почувствуем, как с ним подружиться, как его использовать во благо для себя. И, конечно же, все мои прогнозы направлены на то, чтобы вы, да-да, именно вот каждый ты жили еще более счастливо и конечно же чтобы не пропускать мои прогнозы и другие полезные видео на моем канале подпишись на канал эта кнопочка у тебя будет внизу красная яркая видно и включи колокольчик и, конечно же, я благодарна всем, кто направляет свои комментарии, ставит лайки. Именно так YouTube понимает, что вам нравится то, что я делаю. И, конечно же, так, таким образом понимаю это я. Давайте разговаривать на одном языке. Поставьте лайк, напишите комментарий и будете видеть еще больше видео. А сейчас прогноз. Что же вас ожидает? Ожидает, мои родные, нас... Довольно интересная неделя На этот раз а, она будет весьма спокойная, радостная, располагающая жить и вдохновляться Можно даже сказать в некотором роде призывающая уделить внимание удовольствия а, Перестать размышлять о плохом только недавно нам казалось, что мир враждебен по отношению ко всем в нем живущим. И вот уже а, наше мнение на этой неделе о мире начнет меняться на противоположное. Это не наваждение. Это наша новая реальность, в которую мы с вами вступаем. Об этом чуть попозже я буду записывать видео. И еще больше я буду рассказывать в нашем клубе. Потому что именно в клубе жителей я даю те секретики, которыми я готова делиться щедро для участников клуба. Кстати, ссылочка на клуб под этим видео. Или у меня в социальных сетях в профиле. Ну что, мои родные, влияние которое могло здорово потрепать всех в выходные, наверное, вы это заметили, оно постепенно сходит на нет. Однако в понедельник еще влияет на нас ну, в достаточной так скажем степени чтобы дать существенный толчок чтобы расправиться со всякими висящими над нами занятиями завершить что-то то что мы не могли никак завершить но все-таки сказывается у нас ретроградный меркурий и другие планеты которые приходят уходят в гости вот и идеально при таких обстоятельствах начинать готовиться к сессиям к итоговым контрольным работам может быть вас ждет переаттестация либо вы хотите завершить какой-то цикл а, в своем самообразовании а, можно разбирать сложные и ну, такие трудоемкие вопросы по учебе в любой сфере не обязательно если вы школьник или студент даже если вы взрослый человек и обучаетесь чему-то новому вот это самое время а сейчас в большей степени важно именно а, сила и скорость, которые будут а, двигать к неожиданным озарениям. Вот, кстати. Как получить эту скорость, как развить ее, как получить эту силу, которая будет двигать прямо, а не по лабиринтам нашей жизни, эти секреты узнают участники клуба Яркожители. Я буду проводить встречи, которые будут детально рассказывать, как и где брать эту самую силу, как идти прямо к своей мечте и перестать блуждать непонятно где, при том идти к мечте не с позиции кто-то подскажите, куда мне пойти, а вы сами внутри себя будете четко знать. Я это называю подключение к некому банку, вселенскому банку, когда вы а, задаетесь вопросом и даже не столько прям слышите ответ, да, многие хотят прям услышать, а, но вы будете четко это внутри себя знать, либо ситуации будут складываться таким образом, что вам вот только подумали и уже все выстраивается Кстати, те девочки, которые знают уже этот секрет И, конечно, наши прекрасные мужчины Пишите в комментарии Я уже знаю и использую эти секреты Потому что клуб Яркожители, участники клуба Яркожителей Знают уже очень много И будут еще получать новые знания Так вот, мои дорогие На этой неделе очень важна сила и скорость. Поэтому для студентов любого а, уровня, любого Заведения, курсов, тренингов Института, колледжа, школы Сейчас время очень-очень важное Стоит собраться с силами Сделать из подготовки праздник Но подойдите к этому творчески Пишите тоже в комментариях Какие-то варианты творческого подхода К подготовке к экзаменам И будем друг другу помогать Вообще неважно, какие экзамены Кстати, я повторяю Тестация на работе Изучение чего-то нового. Организуйтесь в коллективы, распределяйте гармоничным образом темы и предметы для подготовки. Вот в этом случае вас ждет успех. То есть сила, скорость, командная работа. Объединяйтесь у нас в комментариях и будет вам счастье. Зато уже со... Это то, что касается вот, а, перехода от выходным а, к новой неделе. И уже со вторника атмосфера становится откровенно добродушной, но вместе с тем активной. Невозможно будет усидеть на месте. Так хочется чем-нибудь порадовать мир, а, помочь другим людям, а, протянуть руку помощи, и буквально... Обрушить шквал своего хорошего настроения на весь мир вокруг своего общения Не разделяя, насколько близок вам человек или нет Люди начинают относиться друг к другу с особым трепетом, с большим уважением Однако про себя в, на этой неделе забывать тоже не стоит Принимайте Маленькие сюрпризы, подарочки без зазрения совести Вы их действительно заслужили Заслужили или нет? А? Пишите в комментариях, если заслужили И также сейчас идеально участвовать во всевозможных лотереях, розыгрышах, конкурсах В которых нужно проявить какой-то творческий подход не надрывайтесь слишком сильно. Постарайтесь получить удовольствие просто от участия в каком-то мероприятии. Именно позитивный настрой позволит увеличить шансы на выигрыш. А мы, кстати, 29 ноября в клубе жители будем проводить уникальную просто встречу, где мы посвятим... Внимание, посвятим себя, себе любимым, своему изобилию, и это будет танец Венеры с Юпитером, то есть мы будем с вами проводить практики, проводить, в общем-то, время для того, чтобы увеличить свои Свое благосостояние, свое изобилие. Поэтому еще раз ссылочка под этим видео 29 в 19.00 я жду вас на встрече. И вас ждет огромное количество секретов, подарков. Вы же видите, да, неделя хочется делиться. И маленькая-маленькая-маленькая такая вам подсказочка у вас будет огромное количество моих тренингов доступно а, в клубе, то есть еще больше, чем было доступно. Сейчас они будут доступны практически все, поэтому быстренько перешли по ссылочке и пока еще стоимость участия в клубе всего 1000 рублей, успейте стать участником, потому что скоро цена будет возрастать относительно ценности. Так что, ну вот, принимайте без совести и дарите сами, называется. А под конец недели ситуация начнет уже немножечко меняться а, Добавится внутреннее желание планировать и распределять Коснется влияния в большей степени отношений и денег, но может изменить и ну, в общем, общую атмосферу. Несмотря на очень позитивное течение, почувствуется необходимость заниматься делами, не слишком сильно отвлекаясь на праздничное настроение. Это уже ближе к выходным. Могут поступать хорошие деловые предложения, начнут постепенно решаться весомые вопросы с документами, с различными государственными ведомствами. Предпринимателям стоит уже сейчас постепенно собирать все данные о клиентах и продажах за весь год, чтобы успеть качественно Обработать их. И сейчас хорошо а, также откладывать деньги на какие-то значимые масштабные события, на, ну, на, на что-то вот ценное для вас, на что-то а, то, что вас порадует. Не на черный день, да? Хорошо договорились? выходные в целом пройдут в довольно таки приятной атмосфере ну, и в несколько сдержанной обстановке вот такие у нас влияния вибрационные вот такими вибрациями будет наполнять нас мир мы ему ответим тем же и в следующем видео вы узнаете астрологические рекомендации по сферам жизни на эту неделю с 25 ноября по 1 декабря а я напоминаю что мы в клубе «Яркожители» будем проводить 29 ноября встречу «Танец Венеры и Юпитера». Эта встреча посвящена вам, мои родные, вашему изобилию. Мы делали практики, многие девочки и мальчики уже получили свою а, прибыль, так скажем, а, в, вот, в финансовом эквиваленте. Да, у кого-то вернули долги, у кого-то дали наоборот кредит ипотеку кто-то начал больше зарабатывать у многих появились новые клиенты поэтому обязательно вам надо быть на этой встрече встреча проходит в рамках клуба ярко ссылочка у вас будет под этим видео либо если не нашли пишите в комментариях пишите мне в социальных сетях вконтакте либо в instagram простите другими вот просто некогда физически быть в других соцсетях и я надеюсь что это, я надеюсь? Я уверена, что ты там точно будешь, потому что вместе мы точно станем еще более счастливее. Пока-пока, до следующего видео и до встречи 29 числа, 29 ноября на танце Юпитера и Венеры. Пока-пока.